разумных, разумных, всех разумных или хотя бы тех, которые считаются разумными, присоединиться к потоку светлых энергий светлых, чистых энергий не замутненных не загрязненных, не вражеских не темных, никаких, а именно светлых, здравых, наших и объединиться в стремлении к правде и справедливости вот, объединиться не в смысле в какую-то бесформенную массу, а в смысле чтобы это мы были Единым таким энергоинформационным, таким э, здравым э, человечеством. Не овечеством, а именно здравым. Род за мной, меч во мне. Прошу помощи всех высших сил, матушки природы, рода батюшки, у ваших и моих высших ипостасей, у ваших и моих светлых предков для проведения священно действий. Сотворяем совместно священное деяние. Триумфальную арку. Очищаемся, проходим. И входим в нашу священную рощу под семь мудрых древ. Укрепляем, восстанавливаем, укрепляем, усиливаем. Многомерные защитные энергоинформационные сферы вокруг священной рощи. Вокруг всех наших жилищ и мест нашего проживания. И вот уже изнутри нашей священной рощи у нас сегодня среда. По привычному, да? летосчислению, вот, чего у нас, значит, дополнительно мы напоминаем, вспоминаем и усиливаем воздействие наше священное. Зикурат обезврежен и отключен, и это многие уже наблюдают, кто не наблюдает, значит, еще пока не вышел на этот уровень осознанности. Кащеевая игла перепрограммирована, отныне деятельность всех средств множественной информации направлена на позитив правду, добро, справедливость, так же все интернет-ресурсы распространяют и обязаны распространять исключительно здравомыслие и пропагандируют человека-творца, созидателя, исследователя, искателя правды, стремящегося к духовному и интеллектуальному самосовершенствованию, то есть фактически аса Бога, рожденного и созидающего на земле. Все технические и аппаратные средства отныне навсегда абсолютно безвредны для живых душ и для живой природы. Почему? Потому что программы вырождения, сосалки Гаваха, сосалки живы отныне отключены. Их действия невозможно в нашем обновленном мире. Вышки беспроводной, спутниковой связи, 5G. Металлообнаружительные рамки в школах, вокзалах, магазинах и даже на улицах перепрофилированы для озонирования, ароматизации и очищения воздуха и оздоровления окружающих. Опять же, почему и следствие чего? Потому что подмена смысла образов, слов и понятий, искажение извращения видео и изображений, звуков, и музыкальная информация отныне невозможна. Вот невозможно искажать все это дело. Почему? А потому что каждая живая воплощенная душа легко и естественным образом распознает всевозможный обман и тянется исключительно к правде. Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Только и исключительно во здравия. Да, есть так, сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Только и исключительно во благо светлого человечества, живых воплощенных душ. Свою волю озвучил Олег Сергеевич Пелюгин, Аканик Смотровой, а к маяк, Смотритель. Все, кто э, согласен... Э, к этому вот материализации, к нашему священнодействию, просьба поддержать все это дело, совместными энергоинформационный посыл в пространство направить, добавляйте от себя все, что вы хотите еще добавить, ну, единственное, что, чтобы этого здраво было и во благо.